Всех приветствую на канале. Wednesday. Wednesday я начала смотреть, что сказать об этой школе. Вот впечатление, что эта школа элитная, она непростая. Учащихся этой школы ненавидят вообще окружающее население, Они ходят всякие легенды. Тут моментально образуются группировки, то, что это школа элитная, видно и по тому, как обращаются с любыми учениками, вот даже эта девочка, которая откровенно хамит э, директрисе, а та, та ее лично отвозят к психологу, ей же нужен еще психолог. Да, теперь про символы. Красное и белое. Кстати, в фильме «Дитя Сириса» там же персонаж женщина начальницы, тоже красное-белое, у нее там чайники, все, что у нее там, посуда даже, все в таких же тонах. Ну иногда с добавлением такого золотистого. Вот золотистая, вот золотистая. Так, съемка прервалась, много вкладок. Потому еще раз показываю. Вот желтый элемент, или так сказать золотистый, золотистый, золотистый. Тут косынка в таких тонах. Это выглядит дизайном понятно, что для каждого персонажа прописывается его образ. Но я такую одну вещь скажу: вот когда из клипа в клип снимают текущие черные слезы. Допустим, фантазия. Но фантазия одинаковая, у всех и очень много. Еще одна интересная тема черно-белость Венсдей. Причем в первой же серии ее настойчиво подчеркивают. Ты вся черно-белая. В процессе сражения вот она оборвала витраж и здесь два витража тот цветной а этот черно-белый. Когда было фехтование, ей поцарапали. Кожу и у нее было красное пятно. О чем сказали, вот теперь ты стала цветной. Белый, красный и черный. Никто, как всегда, не, не заметит кошачьи ушки. Я, кстати, сегодняшнюю позицию черных пантер не понимаю, потому что есть фильм Черная пантера. И там костюм такой защитный. Так что я сухо показываю события, не комментирую как-либо. Чей персонаж это цветная девочка? Синий цветочек, мы к нему вернемся. Песня была. И фильм про голубую розу. В долине тигра Ефрата, где тайн земля полна. Там появляется роза. И синий цветок дают черные пантеры в момент тяжелого исторического события. Черно-белость также именно у главной героини точно также подчеркнута именно в фильме Круэлла, и там она надевает, помимо прочего, красные платья. Это же гамма, и тоже преднамеренно именно главную героиню делают акцентной, самой харизматичной. Ну, для сравнения, что это вещи, на которые можно повлиять. режиссер же видит, кого он выбирает, как он выглядит и что и как. Вот ваши впечатления об этих парнях. Эти два персонажа подобраны именно так, чтобы не конкурировать с харизмой главной героини. Особенный совершенно персонаж, ну очень оригинальный, куда уж оригинальнее, бегающая рука, как как со стороны, это мужская рука, белая кожа. Создатели этого персонажа преднамеренно вот этими швами выделили именно средний палец. Хочу обратить на него именно внимание, именно на этот персонаж. Я говорила, что я находила правую кисть, отрезанную именно в Докторе Кто. Здесь подборка остальная сопровождающих символов меня удивила. То есть он появляется возле баллона с водой, не придираясь, они везде ходят, мимо воды, мимо огня, мимо, мимо столов, мимо чего угодно. Почему именно вот тут ты обратила внимание? Потому что первое появление, то есть вот он там таится, вот первое акцентное появление, эффектное, возле баллона с водой, дальше сразу следующий кадр, Бэнсдэй выходит на улицу под дождь и расправляет зонтик. То есть водный символ, вода. Далее, когда она его уже встречает, грозится за, запихнуть в шкаф, предупреждает, ты будешь пытаться выбраться и испортишь свою кожу. Ты ведь за ней так следишь. испортишь свою кожу. Кожа, вода. Уход за кожей подчеркивается также еще одной вещью. Ты, ты думал, я не, не узнаю запах нейроли и бергамота, который он пользуется? Нероли и бергамота. Бергамот. Бергамот это синие цветочки. А нейроль это такой цитрус, горький апельсин. Очень вряд ли.. Это упоминание совсем ничего не символизирует. Так что жду ваши комментарии насчет этого фито-состава. В общем, повторим основные темы, которые здесь были рассмотрены. Белое-красное с элементами желтого или золотого. Подчеркнутая черно-белость. Черно-белость главная героиня, но ей же добавляют еще и красное. Красное, черное-белое. Кошек сейчас не обсуждаем, это видимо в следующих сериях. Синие цветочки, а также любопытный персонаж бегающий конечности с удвоенными символами воды и удвоенными символы, символами кожи что значит, неясно. Сериал снят с большим усердием, с большим, потому что вот шутки действительно вызывают улыбку. Юмор самый тяжелый жанр вообще. Сейчас так снимают комедии, что там порой не хватает шуток. А здесь действительно перенасыщено. И в целом смотрится с большим интересом. То есть... Создатели постарались сделать этот фильм максимально привлекательным и ассоциировали его с юмором. Сейчас этот фильм соревнуется по количеству просмотров только с синим кальмаром. А вот почему так? Почему именно вот эта тема Адамсов-Семья и почему такой акцент внимания? Ну, вряд ли тут преследуется только лишь цель заработка на этом фильме пишите комментарии проверяйте подписку или подписывайтесь ставьте лайк и до новых встреч